Друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Подскажите, пожалуйста, как хорошо меня видно, как хорошо меня слышно по десятибалльной шкале. И мы сейчас с вами будем разговаривать про нашего бога богатства. Так, сейчас минутку. Угу. Так, сейчас я еще кто какую, какую информацию хотела посмотреть. Сейчас секунду. Угу. Когда спешишь, ничего, быстро не получается. Угу. Да, вот нашла, собственно говоря, что хотела сказать. Так, дорогие друзья, ну что, всем здравствуйте. Давайте мы с вами поговорим про Бога богатства, как и, в общем-то, каждый год мы с вами встречаем. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас посмотрю, загрузился или не загрузился. Так, минутку. Надо было, наверное, еще одну песенку. Что-то мне не хочет переключаться. А, все, все нормально, все переключается, все нашлось, все прекрасно. Ну что, дорогие друзья, у нас как-то с вами не так много праздников и, <laughs> как хотелось бы, хотя новогодних и так достаточно много, но Каждый год мы с вами пробуем еще один праздник, который тысячами, ну, я не знаю, тысячами, сотнями лет справляют китайцы, справляют для себя, они встречают а, бога богатства. А, они, кстати говоря, бог богатства у нас на Востоке, есть, если что, еще бог счастья у нас вообще, он, можно заодно его встретить, он будет на северо-западе. Вот. И э, они, это тоже очень шумный праздник. Мы с вами как встречаем? Ну, у нас, в общем-то, тоже, у нас очень схожие, можно так сказать, с ними ритуалы. То есть мы с вами тоже любим встречаться всей семьей. Мы тоже загадываем желания в 12.00. Мы тоже с вами, ну, мы, может быть, там, ну, кто-то может и пишет свои свои пожелания на следующий год. Кто-то пишет, кто-то продумывает, кто-то загадывает их желания, кто-то озвучивает кто-то там, я не знаю, сжигает шампанское пиво, да, и так далее. То есть какие-то у нас с вами ритуалы есть. И предлагается вот рассмотреть, может быть, давайте так, давайте-ка я спрошу. У вьетнамцев все в арбузах и в котиках к празднику. Ой, красиво, наверное, да. Значит, смотрите, почему в котиках, да? Потому что очень нет, ну многие школы э, они по-разному смотрят на кроликов, на котиков. Тоже было недавно в Таиланде. Там нет, там вроде кролик был у них. Я еще так посмотрела, просто им красоты, что там ногти что-то Я его смотрю, и там такой, значит, у них тоже этот календарь. Календарь немножко он как-то чуть-чуть видоизменен у них, но в общем тоже эти же все земные животные, с которыми мы с вами работаем, да, и кролик в некоторых школах переводится как кот. Почему еще очень часто вы, наверное, видели в соцсетях, очень много было таких, ну и до сих пор там типа мемов просто или просто каких-то как открыток и там фоткали черных кошек типа вот это год вот черные кошки а, почему потому что кролик а, котик котик кролик да и второй момент вода вода в китайской метафизике она имеет не тот голубой цвет, которому мы с вами привыкли как бы воде приписывать, да, она показывает, она темно-синяя, настолько темная, что она переходит практически в черный цвет. Для чего? Это показывает глубину воды, то есть не поверхностная вода, поверхностная вода у нас какая, дождь, да? вот. а, а именно вот, ну, когда особенно про глубину идет, или если вообще воду в целом мы рассматриваем, то они ей очень часто ставят черный знак, не синий даже, а черный. У них вообще, кстати, с цветами очень интересно. У них, если вот вы помните, был год лошади деревянные И сейчас я не покажу вам, что-то не подготовилось. Они очень, ну, часто можно было, я там в Китае, например, покупала шикарную такую голубую лошадь. Она какая-то не голубая, а бирюзовая. Хочу подготовиться к следующему году. Давайте, Анастасии, я тоже хочу, кстати, подготовиться. Надеюсь, что все будем готовиться. Вот, 21 или 04. Вот я сейчас расскажу, как раз очень хороший вопрос. Я сейчас все расскажу. И у них, значит, к, к дереву мы его просто зеленым рисуем, а у них дерево оно голубое, переходящее в зелень, короче, вот какая-то бирюза такая голубовато-зеленоватое. Вот это цвет дерева. Поэтому ну, там понятно, что есть разные школы. И Китай у нас такое с вами достаточно запутанный. Вообще восток дело тонкое, как мы знаем. И Китай у нас любит эм, справлять, любит вообще всех запутывать. Я так понимаю, что они э, вообще для всего мира, они такие, да, остаются вообще все равно загадкой, несмотря на то, что их там, э, ну, много, сколько их там, по 2 миллиарда, да. Вот, значит, смотрите, у них есть несколько календарей, и у них есть несколько новых годов, то есть вот такие, такого нового года, как у нас с вами, который наступает там с 31 на 1 в 12.00 или никак по-другому. У них это все более астрологически, у них это все привязано к движению планет, у них это все привязано к действительному наступлению Нового года, но смотря по какой системе они его высчитывают. И у них есть несколько новых годов и сельскохозяйственные, у них есть также сверский, солнечный лунный там, прям, я в свое время как-то с этой информацией знакомилась и там ну, там реально их прям несколько и ко всему что-то приурочено и что-то они делают так вот они массово справляют любят справлять массово новый год это новый год который наступает по лунному календарю он у них наступает 22 в 4 мы еще про это будем сейчас говорить в 4 там 50 что ли утра Потому что нужно новолуние. У нас, мы я потом расскажу в конце расскажу, что мы с вами каждый можем для своего региона встретить его. Можем взять ну, традиционно, как мы привыкли встречать в 12.00, можем взять по своему региону. Все покажу, все расскажу. 4 февраля, друзья, у нас с вами все происходит по солнечному календарю. По солнечному календарю Ой, да, четвертый у нас по солнечному, да. Солнечный календарь это то, почему мы с вами работаем в астрологии Бадзи. Опять же, не все школы. Есть школы, и каждый год люди пишут, особенно новички, которые начинают этим заниматься. Каждый год одно и то же пишут, а вот почему они там 22-го, а то 4-го. Более того, даже очень сложно, если честно, сказать, когда к нам приезжали, ну, я не знаю, может, они сейчас приезжают китайские мастера, и я тоже в свое время училась. И я даже, вы знаете, специально не ходила, заведомо не ходила учиться к мастерам, которые пользуются лунным календарем. Ну, то есть я специально знакомилась, смотрела, но ну, я понимала, что это как бы несовместимые две науки. То есть есть школы, и наверняка у нас на просторах интернета, я просто не слежу, кто как работает, и у нас на просторах интернетах есть эти школы. Кто, собственно говоря, с лунного календаря начинает отчитывать? Как вы понимаете, карта людей, которые родились в эти промежутки, они э, в этот промежуток между солнечными и лунными, они очень все там по-другому... Э, ой, спасибо, спасибо, Наталья. Ну, я, я пока продемонстрировать, как надо встречать Новый год. Мы сейчас про это будем говорить, в каких цветах, да. Вот, я так прям подготовилась. Так вот, друзья. Поэтому у людей, которые рождены вот как раз зимой вот в центре зимы, у них даже в разных школах будут разные карты. И это ну, такая, такая себе большая тоже проблемка, когда человек говорит: ну почему я в другой школе, у меня вообще вот так, вот, а в этой школе у вас вот так Я училась только у тех мастеров, и заведомое про это узнавала, которые все смотрит по солнечному календарю. По солнечному календарю начинается Астрологический Новый год. Я вот, вот, все очень просто у меня в голове. Есть Астрологический Новый год Аллилуйя! А есть Лунный Новый год тоже хорошо. В лунный Новый год, у всего свои ритуала И сейчас я вам расскажу. А вы для себя выберите что вам делать, что не делать. Вот. А, ну, собственно говоря, все, что я вам тут рассказывал вот на этом слайде и есть, есть по солнечному календарю, есть по по лунному. Мы с вами будем тоже загадывать желания, заполнять карту желаний, ну чашу богатства, там техники, это вы можете сами хотите, если делаете. Все это будет очень эффективно, потому что с точки зрения да и мне кажется, здесь только не, не то, что вот каким-то китайцам или какие-то вьетнамцы, да, или тайланцы, вот а для них это какие-то волшебные. Это действительно астрологическая история и э, астрологическая точка отсчета, и она действительно имеет место быть. И если уж несколько там миллиардов, если мы прибавим китайцам еще весь Восток. Вот, то просят вот этого Бога богатство чтобы бы нам, то, славянам, не попросить? Там нас не так много, я думаю, на нас он тоже должен как-то как, -то, как -то снизойти. Вот, значит, конечно, в Китае много праздников тоже. Самый почитаемый Новый год, он еще называется праздником весны. А, ну вот как начинается отчет, но ну, как мы с вами-то понимаем, что отчет вообще-то солнечного календаря начинается. Настоящий праздник весны нет вообще солнечного календаря. Это не важно. Значит, весенний фестиваль, символ начала, роста. У нас, кстати, по до Петра Первого тоже, да, Новый год читался, когда? Весной, первый день весны, начало жизни, начало процветания. Люди приветствуют весну. И вот там точно так же, если бы мы в свое время не перешли на европейский стиль, то тоже бы, наверное, что-то близко с вами, как-то китайцам бы все это делали. Да? Вот, так что люди приветствуют весну в китае а, то что она приносит с собой высокие урожаи новые начинания новые надежды на лучшую жизнь на лучшую работу на то что в течение года наконец все будет хорошо если вдруг что-то было нехорошо у вас лично или как-то вот в окружении а, так что, дорогие друзья, когда мы с вами думаем, что у нас с вами слишком большие выходные, слушайте, я вот реально, в этот раз очень у многих спрашивали, ну, я слышала, многие радиостанции проводили такие, типа, а много ли мы с вами справляем Новый год? Кстати говоря, кто как думает, вот кто за то, что правильно, что надо 10 дней отдыхать, ставьте плюсики, а кто считает, что ну, это, ну, некуда девать эти дни, поставьте минусы. Вот. Просто очень интересно, кто считает, что это правильно. Вы знаете, я тоже всегда считала, что правильно, но в этот раз, ну, может, из-за того, что я гриппом заболела. Может, еще я не знаю. Какая-то была странная погода, да. То сначала лил дождь, никуда невозможно было выйти. Потом был маленький вот этот промежуток, когда можно было покататься на лыжах, на коньках. Я его, к сожалению, пропустила, проболела, потом начались морозы. Я такая думаю, ну в мае, да, я думаю, ну вот зачем, вот что делать, я звоню всем друзьям, ну там у кого дети, кто куда-то поехал, кто, у кого были какие-то путешествия, у них все окей, все люди, которые остались дома, они, говорят, слушай, кроме как пить, нечего делать, ну, ну реально делать просто нечего, я просто антибиотики пила, я не это. нет, антибиотики не пила, какие-то другие, там да, противовирусные пила. Я даже этого была лишь она на Новый год, чтобы выпить. Вот. И я, я пересмотрела все сериалы, я пообщалась, я что-то там книгу дочитала, которую все дочитать не могу. Я просто не знала, куда себя девать. Я может, говорю, слушай, ну это просто, просто какой-то ужас. Ну, ну что же это такое, это когда-нибудь закончится или не закончится? Вот. Так у них вот в Китае вообще 15 дней вопрос что у нас не очень все делает это организовано да? ну как оно организована за твои деньги за большие деньги а семьи у которых есть дети особенно если несколько детей и надо же всех развлекать всех кормить всех возить куда то ты же не будешь дома сидеть в это время и конечно ну, я не знаю мне тоже кажется что что ну, не совсем вот какая-то эффективная история лучше бы они э, я не знаю Лишних 10 дней. Вот в мае замечательно, да? В мае, ну любой человек в мае нашел бы, куда 10 дней потратить. И это даже недорого бы было, да? А еще он в Москве был, вот как раз вот эта вся, вся очередная волна с гриппом. Очень много людей болели, я прям очень сильно болела, господи. Не знаю, когда уж эти все, все закончатся, всякие эти гриппы и всякие эти ковиды. Вот. И другое дело летом, да? Все очень просто, все очень полезно, даже если где-то шашлычок или там просто пикничок какой-то. Вот. И с детьми куда-то поехать, и по горам полазить, и на велосипедах покататься, вообще в огороде покопаться, цветы посадить. Господи, миллион просто дел в мае, все время не хватает этих дней. Ну вот, ладно. Пока живем в этом, так и живем в этом. Вот. А -а -а -а, можно ли ссылку? А -а -а, да, -э -э, Лена Пирогова. Я, кстати, написала другой Елене, а что-то я не посмотрела, она мне ответила, не ответила. А, да-да-да, вот она мне ответила. А, она мне написала, что статья есть. Львина Пирогова, если ты здесь, ты подготовь, пожалуйста, ссылку. Да, вот, скачайте изображение бога-богатства. Я просто сейчас до этого дойду. Ладно, сейчас я дойду, да. Там деньги, бланки, бог богатства, все, сейчас мы с вами все расскажем. Так вот, в Китае, значит, в течение этого момента жизни замирает, жители веселятся, отдыхают, вся семья собирается. Собирается у самых старых самых важных людей, очень у них большой культ пожилых людей, что, что меня, например, ну радует за китайцев и огорчает за наших, потому что наши старики оставлены с телевизором один на один. Вот они пусть там слушают, пусть их там первый канал воспитывает там или кто там, да, и как-то с ними разговаривает, спрашивает их мнение. Вот, а там Путин их пусть поздравит за нас, да, пришлет им какой-то подарочек к какому-нибудь празднику, вот. А к сожалению, дети очень часто и очень много забывают. Нет у нас этого культа, вот как в других странах. А здесь они как раз, они стараются приехать всех к старшим членам, то есть все начинают куда-то ехать. Школьники, студенты всем дают. Ну, естественно, рабочим всем дают отпуска, они, они едут, они встречаются, они встречаются всей семьей. Такая у них праздничная миграция, так сказать. вот значит, Традиционный подарок, деньги, конечно же, на Новый год в красном конвертике, в любом фэн шуй магазине. Да, может быть, мне кажется, честно, в можно всегда купить красный конвертик с пожеланием процветания, ну там они там на китайском вы можете, на русском написать за неделю до его наступления принято делать генеральную уборку, выбрасывать ненужные сломанные вещи. Я предлагаю к этому всему присоединиться. Нам этого тоже, нам тоже это с вами ничего не помешает. То есть мы с вами это символ того, что идет какое-то обновление. Мы хотим что-то старое, ненужное. Гадкое убрать из своей жизни, чтобы пришло на это место новое. Вы выкиньте что-нибудь вам давно не нужное, мозолившие глаза сломанное, что вам давным-давно вот. Ну, хотя сейчас видите, все возвращается. Сейчас модно носить старые вещи, сейчас модно, всякие винтажные все, что вы там выкидывали, всякие фотоаппараты и там, я не знаю, граммофоны, патефоны. На все пошла мода. Ну, в общем, подумайте. Но я думаю, что старый утюг, который у вас стоит, потому что жалко выбросить, точно можно выкинуть. Вот. Можно ли купить статуэтку у нас? Можно купить? Пожалуйста, пожалуйста, в наш фэншой магазин переходите, с удовольствием вам ее пришлют. Если вы в Москве, то, может быть, и прям и успеете. А когда успеете-то? Завтра уже Новый год. А, вы имеете в виду, если только вы ее попозже поставите. Вот, а так-то статуэтки, ну, буквально, да, статуэтки любые. У меня вот на самом деле самая простая, а у меня вот знакомые, они покупают просто роскошных. Мне даже стыдно показывать, ну, а что стыдно показывать? Он у меня хороший, он у меня э, прекрасно мне деньги приносит. Поэтому нет, мне за него не стыдно. Да, он очень скромно выглядит. Он у меня не огромный, за, там за несколько тысяч. Когда-нибудь себе куплю. С другой стороны, зачем покупать. И менять хорошего бога богатства, который хорошо работает вот когда-то давно купила простого самого такого а вот работы работает вот так что наверное так что наверное вот эти вот красивые божества мы сейчас будем с вами говорить это скорее все-таки интерьерные вещи работать будет одинаково что вы там недорого купите что там подороже ну, это, конечно, интерьерные вещи, потому что там дорогие вот эти статуэтки бога богатства, они стоят на видном месте, они стоят весь город, поэтому, если есть возможность на это потратить деньги, то, конечно, потратить их надо. Я согласна. Вот. Но пока что видимо, он мне должен как-то попасться прямо на глаза, <laughs> я его куплю. Думаю, что надо Сази привести когда-нибудь. Ну так вот. Значит, выбрасываем что-то сломанное, просто сами для себя продумываем. Я хочу выкинуть старое, пусть этим старым уйдет то, то, то, то, то. У нас у всех есть, чему бы мы хотели, чтобы из нашей жизни ушло. И просто вот, ну, ментально сформировать да, такие запросы. А что бы мы хотели, чтобы пришло на это место? Да? А дальше, ну тут смотрите: значит, китайцы с шумом, гамом то есть они там с кастрюлями. С криками обходят дом здесь я вам предлагаю просто с колокольчиками это всегда хорошая история особенно особенно если у вас есть какие-нибудь там колокольчики многие там, ну, там по всяким святым местам путешествуют. очень часто эти колокольчики продаются или просто у вас есть симпатичный колокольчик тоже подойдет да? просто можно по обойти весь дом и всегда считается что особенно углы да, считается что из углов, в которых ничего никогда не там не бывает, не стоят, нужно выгонять вот эти несчастья, бедность, вот этих плохих духов, которые якобы там спрятались. Вообще интересно, Азия, она, конечно, очень интересная, она, как кто-нибудь, вот сейчас самое, наверное, время, пока для нас хотя бы Азию не закрыли, мы с мужем тоже раньше не так часто летали, все время вроде Европы, Европа, какие-то культурные ценности, нужно какие-то картины в музее посмотреть, конечно, это все замечательно, но Азия, вы знаете, конечно, она тоже мою душу перевернула почему-то особенно в этом году, потому что они как-то очень живут, они верят в этих духов, они верят в хороших, в плохих, но это не потому, что они отсталые, а потому что мне кажется, они больше соединены с природой, чем мы мы Наш прогресс, наша цивилизация как-то далеко нас вытолкнула. А вот их оставила. Не, ну у нас, наверное, в деревнях, если кто-то, если какие-то еще остались такие семьи, которые с поколения в поколение живут, и бабушки передают знания. Я помню, у меня тоже в деревне была бабушка, и я от нее вообще много чего узнала. Она к ней все деревни ходила лечиться, она такая травница была. И прям, ну вот умела она делать. Она умела делать абсолютно... Вот. Я это, вот тогда, еще будучи вообще маленькой девочкой, тогда в это поверила, потому что даже меня лечила. Ну ладно, маленькой, может, я не понимала, да? что тебе таблетку дадут, что тебе там что-то на луну там там скажут сделать или из за тебя что-то сделать. Я вообще-то, ну как-то... А вот когда я стала постарше, и помню, очень приехала с такой серьезной проблемой, которые врачи не могли... Ну как серьезно, так лет уже 19 было, наверное. И бабушка эту проблему -то убрала мне сразу с одного раза. Вот я не знаю как, да. Но вот такие вот вещи. Что-то все равно с природой, понимаете? И а, и конечно вот у китайцев вообще для людей. Я так понимаю, что здесь вот сейчас здесь у меня 250 человек. Это людей, которым а, понятно, о чем я говорю. Это люди, у которых э, связь вот с этим ментальным, связь э, с этой энергией, она живая, и она есть. Ну, потому что если мы сейчас возьмем какого-нибудь физика, химика, проведем, э, наверное, этот вебинар, математика, и он там, ну, засмеет и меня, и вас, и скажет, господи, о чем вы говорите, ну, про какие духи, ну про какие кастрюли, ну, про какие колокольчики, да, нету этому доказательства. Но мы это с вами знаем, что оно есть. И оно работает. И кто вот застал у бабушек это, кто это видел, да, то мы знаем, что оно работает и в нашей медицине, и в нашей традиции. Знаете, эти традиции только. А, да, многие пишут, Азия, Азия действительно прекрасна. Ахаты и бог богатства разные. Да, это разные. Да, да, да. Наталья, вам нужно было <свык> принять траволечение? вот олесе нужно было но в то время вторая моя бабушка городская она заставила она очень хотела чтобы ну я уже рассказывал эту историю чтобы я стала медиком понимаете и для меня тогда в приоритете там очень сложно у нас не было института, для начала медучилище поступила это был огромный конкурс медучилища, просто огромный в то время и вот понимаете в другое в другое было направлено ничего и переняла, к сожалению, деревенской бабушки, да, да, очень жаль, да, да, да, вот. Я математику, но, но мне все это очень нравится. Ну да, спасибо, хорошо, что у нас математики тоже есть. Конечно, здесь и физики, есть, и химии, я в этом уверена. Жизнь меняется, мы меняемся. И э, вот да, тогда видите, пока бабушка была жива, никто этому не придавал никакого значения э, и нужности, как будто бы. А, конечно, сейчас бы мне бы с моими мозгами, с моим тоже жизненным опытом, я бы и наши бы традиций побольше бы постаралась вот это все перенять очень были у нее техники интересные все с луной кстати было связано вот так как она там эту луну-то высчитывали вот как они у нижнево интернет <плес> просто на луну что ли наверное на луну просто смотрелись а календари там были тогда отрывные помните там тоже все было написано вот а, так вот короче надо из дома выгнать дух несчастья дух бедности вместе с ним все накопившиеся отрицательные эмоции, что-то я боюсь, что у нас они накопились, друзья, с вами. Невозможно было прожить этот год, мне кажется, если ты человек разумный, и получить массу положительных эмоций не получится. Давайте, давайте выгоним эти эмоции. Давайте пригласим какие-то другие энергии, другие энергии в наш дом. Но ну, мы и так их пригласим. Мы отправляем уже с Богом этого тигра-генерала и ждем, не дождемся миролюбивого кролика. Не знаю, сможет ли он нам по щелчку пальцев за год решить все наши проблемы, но пусть хоть что-нибудь для нас делать для всех. Да, итак, уже в чистом в, в доме, освобожденном от застоля, от негатива, каждый член семьи а, старается найти уединенное место, где есть возможность написать отчет за прожитый год, в котором указать как достижения, так и промахи. Слушайте, прекрасная традиция. Я вот, кстати, эту традицию тоже ввела много лет. Ну, не много лет, но несколько лет точно. Это за праздничным столом. Естественно, по желанию, когда мы собираемся. Но видите, у них вот такая более деликатная. Они сами себе пишут, да. А я... Э, у меня есть такая традиция, что... Когда мы провожаем год, и все гости за столом могут высказаться, что у них как раз было вот в прошлом году. Но в этом, честно скажу, я не делаю эту традицию. Про хорошее, про плохое. Если у кого-то что-то хорошее было, то как будто бы и хвалиться было неудобно. А про плохое так всем понятно. Все у всех, все у всех было не очень, да. Вот. Так что, значит, ну, китайцы делают следующим образом. То есть они пишут такой отчетик, да, потом будем сжигать, я вам расскажу. И как бы с дымом улетает все на небеса. Все члены семьи собираются, благодаря своих предков подношения, подношениями из еды, благовония. Да? Потому что, ну, слушайте, не нужны этому богу богатства ваши золотые, золотые сережки. Вот. Ему, а вот благовония что-то божественное это ему понравится новогодний стол очень разнообразен существует множество обязательных блюд которые, каждый из которых символизирует что-то свое какое-то э, блюдо это пожелание богатства и денег какое-то здоровье э, благодарных потомков но одно из таких блюд Китайской народности это, это пельмени. Ну, у их есть свое специальное название, они символизируют богатство, достаток в доме, счастье, согласие в семье, единство всех членов. Так что по китайской традиции, если стали много пельменей, значит в году ждет вас много удачи. Ну, даже если вы вдруг сидите на какой-то диете, я вам тоже рекомендую, и у вас будут там какие-то свои блюда, сейчас, если зайти во вкусВил, просто даже в приложение, там будет масса всяких облегченных вариантов пельменей, равиоли. Я думаю, что, ну, в общем, такое праздничное блюдо можно сделать. И оно по карману всем вообще недорого, да. Так... Вот, но это еще не все значения, которые вкладываются в это блюдо. Считается, что если вы кого-то угостите или кто-то вас придет и угостит вот этими самыми пельменями, человек желает большой дружной семье, высказывает пожелания на, скорее, на скорейшее рождение сыновей. Так что если вы пойдете кому-то, ну или кого-то к себе пригласите, очень будет неплохо. Можно, кстати, заказать. Но ну, кто живет в больших городах, у кого есть доставка из китайских ресторанов, я думаю, можно заказать вообще просто, даже прикола ради вот эти, вот эти э, самые э, китайские пельмешки. Вот. Или можно прийти в гости кому-то с этими китайскими пельмешками. Или можно с нашими русскими сибирскими пельменем прийти, и будет то же самое. Главное, с какой вы мысль приходите, какие вы мысли вкладываете, что вы пожелаете этой семье. И главное, чтобы вы ему и рассказали, что вы не просто так с пачкой пельменей пришли, а вот с каким-то умыслом. А А у нас с подругами, да, и родными традиция писать новогоднюю ночь на красной бумаге пожелания на предстоящий год. Очень красивая традиция. Друзья, вообще, у кого есть какие красивые традиции? Пишите в чат, потому что это очень здорово обогащает. И э, я вот помню, что когда-то много-много лет назад у нас такая же была история, была на каком-то женском тренинге. И мы говорили про семейные традиции. И вы знаете, я очень много набрала традиций, <laughs> которые люди рассказывали, какие у них есть традиции. А вот одна, например, из таких традиций, ну, к сожалению, конечно, не каждый год получается, честно скажу, но мне она очень понравилась. Это а, на балет, но сейчас он, он еще, еще стало очень дорого. Просто эта традиция за последние десятилетия стала как-то массовая, и все хотят в Большой театр сходить на балет перед Новым Годом. А, ну, если не брать балет, не обязательно прям в балет упираться, а просто, например, э, театр перед Новым Годом. И прям много-много лет. Единственное, что за городом, когда стала жить, и гостей стали уже в, в доме встречать, я просто ты 31 стала не успевать из Москвы приезжать в загородный дом и все готовить. Вот, ну, может, пару-тройку лет последних мы немножко отошли от этой традиции. А так вот, я, наверное, лет 10 обязательно брали билеты 31 числа, обязательно в театр, чтобы шампанское было, чтобы было такое настроение праздничное. Так что пишите, пожалуйста, прямо сейчас здесь, пишите свои традиции, поделитесь, и у кого-то, может быть, они переймут и тоже ведут в родителей своей семьи. А, на Урале и в Сибири тоже пельмени самолепленные. Да, да, да, да. Запись, конечно же, будут а, Я бухгалтер, но травы использую в лечении семьи Уважаю традиционную медицину. Ой, Елена, да, да нетрадиционной очень много. Я тоже, я тоже травы использую в основном да? в вот, Но просто, конечно, жалко. Я несколько раз к этому возвращалась, к сожалению, понимание той ценности, которая ушли с той бабушкой они, ну, вы знаете, я вот, я вот сейчас, я сама себя не корю, потому что я считаю, что это у бабушки должно было хватить мудрости, Но у нее, кстати, было несколько внучек, я думаю, может быть, она кому-нибудь передала. И, э, там же были другие там родственники, которые жили с ней в деревне, может, она кому-то и передала. Потому что это бабушке надо было захотеть кому-то их передать, то есть, если она конкретно мне не захотела, ну, вот, значит, не захотела, да. После бани пижамная вечеринка. Вау, круто! Тоже очень круто! Да, давайте! Ну, хорошо, пишите, кто хочет, кто не хочет, не пишите. Смотрите. Итак, ни одна китайская семья не откажет себе удовольствия украсить дом к празднику Снаружи изнутри развешивают талисманы счастья, любви, удачи в карьере, в учебе. Пишут пожелания на следующий год, а также сжигают листочки со своими просьбами, и они доставляются, так сказать, доставляют все эти пожелания к духам. Нам с вами, дорогие друзья, никто не мешает. Все наши наши собственные талисманы. Мы можем взять, конечно, талисманы китайские. Мы можем взять свои собственные талисманы. И нас, ну, никто же нам не против того, чтобы нам тоже украсить свой дом. Итак, во время встречи Нового года китайцы следят не только за внешней атрибутикой выработанной столетия, но и за собственным поведением. Вот это, друзья, тоже важно. Не сплетничать не звораствуют, хотя как не сплетничать, особенно если ты подушками собрался, надо же все обсудить, что там было. Ну, видимо, обсудить это одно, а другое. Ну, в общем, подумайте над этим. Вот. Итак, значит... Значит, они смотрят за своим поведением, они не говорят никаких, ну, ругательство уж само собой, и они не говорят никаких uh, негативных слов, там типа смерти, болезни. Кстати, неплохая традиция, да, но ну, хотя бы до Новый год как-то вот эту вот, если ты вдруг... Любишь матом ругаться, ну хотя бы постараться там не ругаться какое-то время, еще там, и... или кто-то из домашних попросить их, чтобы вот в этот в это время не надо. Ну, постарайся, последи за собой, да? Подержись немножко. А... А в это время они не дают пустых обещаний. Стараются, вот это мне тоже очень нравится, стараются наладить отношения с теми, с кем произошла ссора в прошлом году. Но у нас тоже есть прощенное воскресенье. Ну. Мне кажется, перед Новым годом тоже такая очень хорошая история закрыть все долги. Вот, кстати говоря, про традицию можно сказать. Я лихорадочно начинаю, ну, как бы у меня никогда не бывает никакой задолженности, я не за какую коммуналку. Я почему и не люблю эту задолженность, потому что я все про все сразу забываю. Если мне какая-то квитанция попадает в руки, я тут же ее оплачиваю, не отходя от кассы, чтобы чтобы у меня просто в голове даже этого не было. Я знаю, что у меня точно нет никакой задолженности, но перед Новым годом я обязательно разгребу все почтовые ящики, чтобы, не дай бог, ни одной квитанции не осталось. Ну, как-то вот не люблю. Не люблю, чтобы там что-то оставалось, вот эти хвосты. И тем более, если вы с кем-то поругались и глупо поругались, то ну, еще один повод, еще один повод помириться, да. Вот. И вот когда закончены семейные обряды, обмен подарками, э -по проведены какие-то уже все ритуалы, люди выходят на улицу, зажигают фонари, э -э но вот эти, конечно, летающие фонарики сейчас все-таки у нас запрещены, да, они куда неизвестно прилетят и что они там Будут гореть тоже, вот это не надо. Взрывают фейерверки, хлопушки, запускают воздушных шаров, на улицах танцуют, поют, выставлены угощения, напитки, организованы согревание, игры. Кстати говоря, сейчас я вам удочку тут такую закину. Завтра на ДВДНХ будет встреча богатств, о, не бога богатства, а встреча этого нового года очень-очень красивая сейчас я вам скажу я планирую туда подъехать так что все желающие мы с вами завтра можем увидеться бога богатства мы будем встречать ночью а вечером я почему-то думала, что они будут 22 но они почему-то решили 21 -го. через что мне пришлось тут все планы менять знаете где это будет главная площадка разместится перед павильоном номер 21 и внутри него тоже, и внутри павильона там будет выставка, реконструкция теракотовая армия бессмертные воины Китая. Господи, я как раз давно хотела на эту выставку попасть. Но завтра мы, наверное, не попадем. Тиракотовая армия это очень хорошая, очень интересная выставка по Китаю. Вообще всех э, там гостей столицы она наверняка будет долго. Вы успеете там сходить. Так что вот не забудьте про нее. Я но я, я боюсь, что я тогда, конечно, там не знаю, смогу ли я завтра попасть. Если я смогу, я вам сделаю видео. Видео я вам все постараюсь выкладывать э, в соцсетях наших. У нас контакт на YouTube, я не знаю, на YouTube там, наверное, надо какую-то монтировать видео хорошее. Вот у нас э, э, ну, та соцсеть, которую нельзя называть, все знают ее, но и, на, и начинается. И у нас есть э, Telegram. Так что, если кто-то не в сетях, то приходите. Вот, и мы с вами завтра постараюсь ее доехать. Я прям, ну, как бы недалековато до ДНХ, но постараюсь. Вот, и завтра будут и артисты в национальных костюмах. Будет 18-метровый дракон. Вот. У входов в павильон выступают барабанщица. Да, и любимец публики китайский лев состоится розыгрыш призов и билетов. Это не реклама, просто сама туда поеду и, ну можем там с вами, кстати, увидеться. Вот, только вы ко мне подходите и говорите, кто вы. Вы там меня видите, а я вас нет. Да, да, да, друзья, это. Это все в Москве, конечно. В ДНХ это в Москве, да, конечно, друзья. Вот, ну, такая вот информация. Я сама я думала, что это будет 22-го, а мне здесь дочка говорит: мама, мне пришлось завтрашний день весь прикраивать для того, чтобы попасть все-таки туда. Я надеюсь, что я попаду, и все будет хорошо. В какое время встреча Бога богатства? Подождите, сейчас мы с вами дойдем. Сейчас я вам все расскажу, в какое время и что надо делать. А на ВДНХ, конечно, не для всех, да. Ну, ну, ну, просто я, как бы, я не являюсь их вообще никаким рекламным агентом. Просто я сама завтра поеду. Кто хочет, уж приезжайте. А, так, значит, итак, на улице выходим, фейерверки, хлопушки, змеи. На улице поем, там, ну, все, какой у нас, Новый год. Все, как и у нас, Новый год конечно этот новый год не очень хочется не петь не танцевать и вы знаете я даже обратила внимание на наш коттеджный поселок а, обычно люди очень сильно украшают прям но ну, мне кажется одна десятая домов было украшено в этот раз не хотят люди праздновать не то настроение не та ситуация чтобы что-то праздновать ну мы сейчас с вами говорим про какой-то больше наверное какая-то ритуально семейная история вот так бы я сказала да такая ну вот как бы не то что мы конечно пойдем песни гороландиц ну в общем я рассказывал как китайцы встречают у них -то там все хорошо они пусть пойдут значит и так а, значит нам нужно с вами тоже собраться отметить наступление умного нового года Значит, так сказать, с нашей волшебной палочкой. Несколько лет мы с вами встречаем Бога богатством И очень многим ритуал полюбился. Но Бог богатства каждый год приходит из разных направлений. И в этом году он к нам придет с вами с востока. Дорогие друзья, он придет к нам с вами с востока. То есть будем мы его ставить на восток. Вот как я вам уже и говорила значит так считается что если его достойно встретить и попросить то он подарит обязательно нам вам тому кто будет встречать изобилие материальные благ, какие-то блага в этом году он к нам приходит с востока с востока в ночь с 21 января на 22 января. Вопрос, во сколько будем встречать? Слушайте, мы каждый год морочим мозги по поводу высчитывания часа и, э, часа и э, минут. Я предлагаю уже, мне кажется, второй или третий год, просто, слушайте, энергия все равно идет. Ну, ну энергия – это как волна. Это как для волны вот просчитать вот в 2353 или в 23-53-30 секунд она придет, или в 23-30-45 секунд она придет. Она все равно идет, эта волна. Чуть раньше, чуть позже. Я думаю, что даже эта, эта ситуация, даже не то, чтобы секунд или минут, это ситуация, в общем-то, часов, потому что все в китайской метафизике. Нет ничего вот такого вот, вот здесь черное, здесь белое, оно все плавное. И из-за того, что это все волны времени, они накрывают одна на вторую, одна на второй. Если вы начнете встречать в комфортное для вас время, ну, потому что есть люди, которые не нравится, ну, люди рано ложатся спать. Ну, не могут они в час ночи или в, там в три утра куда-то идти веселиться. Ну да и вообще что-то зависели но ну, сложно себе представить, что ты каких-то гостей позвал или сам как-то и, и что что ты будешь делать, да? Я предлагаю встречать в комфортное время. Он все равно идет, энергия идет. Это же не, не бог этот богатство, а идет энергия, которая приносит нам, ну, ну, ожидаемое ожидаемые для нас, да, ожидаемые для нас какие-то какие-то моменты. Поэтому мы встречаем с вами можем в любое время а, теоретически я вам предлагаю как и новый год в 00 встретили но вы можете если вы у нас человек такой дотошный вам нужно обязательно секунду в секунду то что вы делаете вот а, вам нужно новолуние очень просто вы прям заходите в google и вбиваете вот, где вы живете там, новосибирск там например новосибирск во сколько будет новолуние январь 23 -го года Все, он вам четко пишет время вы можете по этому времени встречаться да? а, в москве он будет 23 53, 54 минута ну то есть вот как раз 0 примерно да. так что в общем есть два варианта есть вариант просто встретить как Новый год в 12 часов, есть высчитать эти секунды, минуты, посмотреть по ним. Есть вариант встретить его утром 22 числа. Проснулись, комфортненько, стол красивый, накрытый, настроение хорошее, ритуалы сделали, что-то написали, сожгли и вышли. вот И все это можно сделать 22 утра. Ну, я сама по себе сама, поэтому для меня, например... В 12 ночи встретить намного легче, чем э, в 9 утра, например, его. Я в 9 утра не очень в хорошем настроении обычно. Я еще раскачаться не могу. Поэтому для меня, например, ночью вообще нормально встретить. Поэтому, друзья, нету здесь такого, что если вы не будете на страже часов стоять, и они бьют, а вы не успели что-то там сжечь. Нет, здесь, здесь идет энергия. Здесь сам главный ритуал ваше прекрасное настроение. Ваша на ну какая-то направленность на то, что плохой уйдет, хороший придет, и ваша вот эта вот возможность взаимодействия, вот этот волшебный период, он не один день идет, да? У, у китайцев все хорошо, у них там очередная волна пандемии, гений пишет. А -а -а Я просто не хочу отвечать сейчас на этот вопрос: у кого что лучше, у кого что хуже. Вот. Пандемию мы с вами тоже все уже пережили, как бы. Вот. А вот то, чего у нас есть, у китайцев, слава богу, нет. Я вот к чему имела в виду. А то, что пандемии они у нас будут теперь каждый год, к этому все, мы должны быть готовы. Теперь уже для нас пандемия ну, не является чем-то, к сожалению, сверхъестественным. Поэтому, ну, не знаю. Ладно, сейчас это не про это у нас вебинар, да? а Для собак день личного разрушителя, поэтому собаки встречать не будут Новый год. Я сейчас тоже про это расскажу. А, а в Лондоне наступает в 20-53. Значит ли это, что драконам и собакам тоже можно? Нет. драконам собакам встречать нельзя. А, с точки зрения писаний с точки зрения писаний китайских подождите я сейчас все дойду, вам все расскажу да итак быстренько бог богатство сайшенье именно так его зовут могущественный бог приносит удачу защищает от бед он есть два изображения есть изображение где он доброжелательный вот такой как вы видите снисходительный если вы будете распечатывать не брать фигурку а просто распечатать кстати вы можете сейчас взять ну, время остается мало, вы можете сейчас пока у нас взять и распечатать его, а потом, когда у вас будет фигурка, все-таки поставить фигурку. Ну, как-то она посолиднее смотрится, чем... Когда вот этот листочек распечатан стоит, слушайте, за год он улетает туда-сюда, его убирают, теряется и так далее. С фигуркой ничего не случается, она там стоит и стоит. Так вот, а, значит, а, вот есть он добрый, который отвечает на молитвы, просьбы, такой как волшебник, да, вот исполняет все желания. А, а есть, ну, китайский вариант, где он прям очень строгий, он изображен верхом на тигре, видите, он на, на тигре. А посмотрите, какое у него лицо. Смотрите, какой он. Он очень грозный. А очень часто его делают с черным лицом. Да, это, это нормально, ничего страшного нет. Он все равно исполняет желание и на черном тигре он едет. Ну не черное, а темное лицо. У него вот такая, видите, густая борода. Да? Вот в руке он держит кнут. Нет, у нас он, у нас у нас не кнут он держит. Но в наше время чаще всего изображают золотым слитком, Видите, он слиток, несет. Вот. хотя любые варианты будут нормально. У меня такой же, А если дома нет сектора с востока, там соседи. Повесить картину на сену, где соседи, ну, да. Мы смотрим не то, что у нас. За стеной соседи. А для нас эта стена является, как бы все, она для нас с вами уже будет внешняя. То, что там дальше еще есть квартиры, дома, что там еще может быть. И они прям за нашу соседнюю стену, неважно. Для нас это уже внешняя стена. Дальше нашей квартиры нет. Все, вот эта стена это моя все, вот, допустим, моя квартира, все там уже все там уже не мою значит это внешне стенам ну внешне стена, боже, стены все это поставить Итак, в году значит снимается запрет на встречу бога богатства как мы с вами говорили в прошлом году для рожденных в год кролика петуха он тут висел прям несколько лет подряд на них на видники ну в этом году будет запрещаться год дракона и собаки очень хочется заметить, что все эти запреты на проведение ритуала, они вот положены по классике. Друзья, за несколько лет, которые мы с вами встречаем Бога богатства, уже народ начал экспериментировать. И тем, кому нельзя, они тоже делали. И у них приносили хорошие результаты. Поэтому я не то чтобы я вас призываю. Я тоже не очень понимаю, чем там Бог богатства может сильно обидеться. Но я могу сказать, что, смотрите, первое, помните, я говорила про волну времени? Она пришла, и вы ее встретили, эту волну, в первую секунду. Или в первый час, или в первую, э, или в первую... А, я поняла, почему вы про Лондон спросили. То есть там начинается раньше, чем день собаки. Да, можно будет. Ой, вернее, что там, день дракона у нас будет. Да, да, да, все, извините, я не сразу сообразила, да. Да. Конечно, если у вас вдруг начинается раньше, чем начинается день дракона, конечно, вы можете встречать, да, извините. Наталья, расскажи, пожалуйста, про технику а, вкатывание апельсинов. Слушайте, это не моя на самом деле техника. А, это техника другого мастера, он ее привозил, почему он ее рассказывает. А, значит, если сейчас разместить картинку, потом заменить на фигурку. Нет, нет я я только что про это сказала конечно или с кем встречаешь того и оставляешь не не не не не я думаю что вы потом сможете взять и заменить его его на, на фигурку. ну я бы так сделала я не думаю что он сильно обидится вот. значит смотрите друзья если э, вот я поняла да почему в лондоне то есть в лондоне приходит не в день собаки там нету никакого скрытого какого-то знаете потаёмные какое-то каких-то знаний все очень просто просто там получается что на 22 это у нас день дракона Драконом и собакам нельзя Слушайте, возьмите в другой день просто можно встретить другой день возьмите ну не 22 встретите 23 кто собака кто дракон, да? вот. а можете в этот же даже день но если у вас там конечно не вся карта из драконов собак состоит и так там все перемешалось Можете попробовать. Драконом я вообще не понимаю. День дракона, а, ну потому что там два дракона будет. Ну, в общем, э -э если очень хочется, можно попробовать. Вот. А, можно попробовать самому не встречать, но все это написать. Сейчас будем говорить, что мы там будем писать, да? И попросить других членов семьи э mm. сжечь там ваши пожелания. Можно встретить. Бога богатства вместе с Тайсуем, э, с годом водного кролика 4 февраля и попросить увеличение богостояния у него. В общем, тоже, тоже можно. Как бы так, вза взаимозаменяющие техники. Можно и то, и то сделать. Да, для проведения самого ритуала понадобится цветное качественное изображение бога богатства или его фигурку. В той папочке, которую вам сбрасывала Лена Пирогова, она еще вам ее сейчас сбросит. Перейдете по ссылочке, все это скачаете. Там. там Бог богатство симпатичная картиночка. Вот вы ее берете на цветном принтере. распечатывали Распечатайте. Как будем ставить? Находим э, сектор. Сейчас я найду этот сектор. А, сейчас я вам покажу. Да, сейчас давайте я сначала прочитаю слайд, потом буду рассказывать. Просектор, да? То есть вам нужно будет к самому востоку, вот, например, эта стена восток. Оттуда восток, соответственно, например, туда будет запад. То есть мы тогда Бога-богатство каким образом берем? Мы его спиной к востоку и лицом к западу. Понимаете, да? То есть он смотрит туда, на запад, если если это у вас ну, восточная стена. Ну, я все для примера, конечно, говорю значит проводить ритуал можно в любом месте дома квартира в любом секторе но надо следить за направлением размещения картинки или фигур, фигурки бога богатства сейчас сейчас расскажу как искать чем а, так как а, мы многие из вас проводят этот ритуал не первый год с прошлого года у некоторых могли остаться картинки с изображением бога богатства его будет необходимо сжечь вам нужно будет распечатать новые картинки уж извините вот а в момент когда вы будете ритуальные деньги сжигать которые там мы вам тоже в той же папочке приготовили вот как раз в это время можно и, бога, и фотографию бога богатства фотографию фотографию ну значит картинку с богом богатства можно тоже шесть значит для ритуала будете готовить новую. если для если вы пользуетесь фигуркой то перед началом ритуала следует поддержать ее под проточной водой или опустить ее в обычную соль я соль боюсь вдруг все облезет вот поэтому я просто под проточную воду и окей как мы ищем этот самый восток для тех кто не знает дорогие друзья вы должны взять значит берем компас любой есть у вас туристический аллелуйя, берете туристический север-юг-запад-восток находите восток да? а, ну мало у кого эти компасы есть зато они у вас есть в бесплатном варианте они у вас есть в смартфонах. Скачивайте, скачивайте и находите. Нам не нужен точный градус. Нам нужен огромный, большой сектор. Сейчас я покажу даже, какой сектор. Там, неважно, шаблон 24 горы. У нас север есть, северо-запад, вот восток, например. Такой огромный сектор да, в вашем доме будет там, целый. Да? С 65 до 110 градусов. То есть в любое в это место поставите, не промахнетесь. А вот. А мы с вами еще говорили, да, друзья, что. Так, сейчас подождите. Да, а, так, минутку. Так, мы еще говорили с вами про Северо-Запад, что там Бог счастья. Можете его тоже на всякий случай поприветствовать вместе а, Северо-Запад. Это у нас будет где-то с 295 сектора до да, по 340. -й. Здесь счастье, здесь богатство. Вот тоже можете на это обратить внимание. Значит, про Бога богатства продолжаем. Дальше. Вот у вас получился этот компас. А, значит, вы стоите с этим компасом в центре квартиры. Первый вариант самый простейший. Просто найдите центр квартиры, где у вас показывает север. Вот вы эту точку севера сделали и там прям делаете такую ось, да. То есть у вас, соответственно, будет, если тут север, то здесь, ой, юг хотела написать, то здесь будет юг. Здесь у нас что с вами получается? Запад, правильно? Так, если у нас тут север, здесь юг. Ой, нет, здесь восток, извините, как раз. О, хорошо посмотрела. Здесь у нас с вами тогда будет… Вот так он пере, переходит, да? Здесь тогда у нас будет восток, а здесь у нас будет запад. Вот так. Все. То есть вы просто находите нужный вам сектор. Нужный вам сектор. Дальше. Как еще можно найти нужный вам сектор? Вы заходите на наш сайт ком uh, раздел расчеты, нажимаете на кнопочку расчеты. Там у нас выскакивает uh, шаблон 24 горы, В самом низу шаблон 24 горы. И вы этот шаблон 24 горы нажимаете, и у вас вот получается вот такая карта. Выводите сюда свой адрес. И нажимаете на кнопочку, ну вот прям расширяете, на плюсик нажимаете, нажимаете, она все больше, больше, больше. И дальше вы видите вот такую карту, как я вам, собственно говоря, и показывала, да? Такую карту вы видите, где будет ваш дом, ну вот как тут, например, да? Вот ваш дом. И э, вы четко видите, что вот здесь точка ноль это север. Вы даже прям можете найти, куда там смотрит ваш восток. Вот восток. И вы можете прикинуть, да, но если это ваш дом, вот подъезд, сюда выходят окна, то понятно, что там смотрите в окно, и вот тут чуть а -а -а, львее, да, будет как раз восток. То есть вы можете сориентироваться просто свой дом. А если частный дом еще лучше, легче. Частный дом просто вот так вот расширяешь. И у тебя просто вот так шаблоны ты просто видишь, где север, юг, запад, и восток. Все, выбираешь. Для квартиры тоже можете расширить дом до такой степени. Вы же знаете, в каком подъезде вы живете. Расширяйте, расширяйте, вам прямо будет понятно, где у вас север, юг, запад, восток квартиры. Тоже достаточно легко. Ну, в общем, кто захочет, тот сможет найти восток. А дальше. Дальше есть шаблон. Здесь вот нарисован, как мы его заполняем. Но у нас вот в папочке, где вы берете, там для вас будут чистые шаблоны. Вы берете этот самый шаблон, который тоже надо будет заполнить для ритуала. Значит, что мы туда вписываем? Мы вписываем свои пожелания, мы вписываем имя, значит, ну, про желание подумайте, естественно, заранее. Вы обращаетесь к Богу богатства, поэтому приветствуются, Четкие материальные желания, которые касаются вас лично, а не кого-то там. Максимальное количество желаний 8. Каждый член семьи должен заполнить бланк самостоятельно, при этом необходимо указать фамилию, имя, отчество, пол, возраст, адрес, разумеется, соблюдать все условия прописывания желаний. То есть мы помним, мы там не пишем частицу не. Мы не пишем там слово, там мы не пишем какой-то негатив, мы не желаем там кому-то смерти, может быть, вдруг у вас есть такие желания, но вот мы этого не делаем, да. То есть мы там должны такие ну, лучше материальные и лучше и лучше четкие, что именно ты хочешь, да. И тут прям так будь, там где филу пишите свою филу по-русски, естественно. Единственное, на что нужно обратить внимание. Там, где год рождения, вам нужно будет написать два иероглифа. То есть вы заходите, вот куда я вам показывала, на наш сайт, только в калькулятор Бадзи, вводите свою дату рождения и смотрите, у вас год рождения будет состоять из небесного стола и земной ветви. Вот близко к тексту перерисовываете вот эти два иероглифа они у вас будут стоять в столбик, а вы их вот так в строку, да, то есть верхний сначала, потом нижний рядышком. Вот, то есть вам нужно год рождения по-китайски. Значит, вот эти иероглифы вам тоже, они вот эти иероглифы, нужны. Их нужно будет обвести, чем-то красненьким можно. Обязательно, кто вы, женщина или мужчина, значит, вот один иероглиф, который мужчина, значит, вы вот этот иероглиф перерисовываете вы перерисовываете вот эти вот этот, если вы женщина если вы не определились со своим полом то к сожалению у древних китайцев таких вариантов не было и я вам помочь ни с чем не могу если вы четко не знаете кто вы какой пол у вас и кем вы хотите там бабочкой стать или еще кем-то тут есть только вариант либо женщины либо мужчины а вот они такие в этом плане традиционные значит ну вообще можно ли сегодня запомнить? Наверное, ну, наверное чисто теоретически можно я вам хочу сказать что друзья вы главное не делайте все это с надрывом. Что, о господь тут надо что-то найти тут нужно какой-то иероглиф написать да зачем мне это надо отнеситесь к этому легко ну если вы уже будете заниматься то пусть это вам доставит удовольствие в тем более, что если вы не один будете заниматься, там муж, жена, ребенок, подружка есть повод посмеяться, по пошутить, а как-то поддержать друг друга. Ну, ну то есть, ну, господи, просто хотя бы немножко отвлечься от того, что может быть вас тяготит. Где шаблоны взять, пишет альбина? Шаблоны взять по ссылочке. Лена Пирогова сбрасывала, вы можете в чате найти, там проскролить. Или сейчас Лена сбросит, вы по ссылочке пройдете, там будут и бумажные деньги, и шаблоны, и Бог богатства. Вот Лен, Леночка сбрасывает. Ага. А, вот с Богом счастья там э, ситуация такая. Вообще вы можете его поприветствовать в это время и в этом месте его бог счастья сказать здрасте бог счастья мы бы еще и счастье хотели и, например тоже какой-нибудь ритуал сделать по поводу там каких-то своих желаний но вообще конечно я вам хочу сказать для тех кто купил талмуд для тех кто талмуд купил э, наш э, на 2023 год то все перемещения когда мы встречаем, мы там его и оставляем. Но вообще, в Талмуте, наша Таня Смирнова, наш фаншурист, она, по-моему, прочитала: и по Богу счастью, и по Богу э, богатству, там все передвижения, когда, чего, куда можно еще представлять, то есть можно не обязательно как в Новый год. Просто Новый год ну, это как вот очень сильный такой энергетический, астрологический момент. Вообще, чисто теоретически, вы там посмотрите, в этом талмутике, там есть еще даты. Да а вот у кого санузел на западе не трогайте ничего на север на северо-западе все просто встречайте бога богатства да значит про пятерки друзья пятерка не любит когда мы стучим долбим еще что-то сделаем. я вот это вот честно сказать нагнетание что там вот сюда пятерка прилетела ты лег и умер мы ничего же не делаем такого, что могло потревожить. Что вы собрались на Северо-Западе делать? Я же вас ничего такого не призываю. Просто типа, здрасте, встретил Бога богатства, какие-то пожелания, ой, Бога счастья. И все. Давайте отвлечемся. Давайте не будем встречать Бога счастья. У кого есть толмут, он почитает, как это сделать. У кого нету будет встречать просто Бога богатства. Диана пишет, мы все делали в прошлом году. Сначала все помучали сложному, а потом весь год вспоминали, как было забавно и весело. Теперь уже спрашивают, когда будем праздновать. У меня тоже потомки все спрашивают, когда будет ну Бога богатство, надо встречать, откуда приходит. Конечно, это же все от того, как ну как ты преподнесешь. На сам у меня есть такие знакомые, для которых Новый год не Новый год. Это просто вот ну, моя родственница, она вот вышла замуж и он из, ну, вот из такой вот какой-то чудной семьи, которая не встречала Новый год. Ну, он с бабушкой на самом деле я же рос. И вот как-то, я думаю, что это какая-то детская травма, что все встречали, он не встречал. Он не любит Новый год. Потом он как-то это же не своей объясню Теперь все дети его не любят Новый год. Я, я вообще, честно говоря, удивляюсь. Я, я даже тоже спрашиваю: слушай, ну у нас же не так много праздников, как ты могла своих детей оставить без Нового года? Что это за праздник? Ну там типа, вот день рождения. Здрасте, это праздник, который гуляет ну все. Поэтому это же все, как мы с вами преподнесем. Мы можем и Новый год преподнести так, что наши дети не захотят его встречать. Да? А можем сделать встречу Богу богатством, ну, один из самых веселых и интересных таких мероприятий. Да? да, рис отварной будет, конечно. Значит, так, мы с ней его встречаем не с пустыми руками. Фрукты, сладости и предметы для подношения. Можно расположить все это на подносе стол, на котором будет проводиться ритуал. Перед ритуалом нужно протереть влажные тряпочки. Уж не знаю, для кого это не пишут. Наверное, для тех, кто вообще целый год стол не мыл, пусть хоть помоет перед ритуалом. Я думаю, что вообще-то все люди влажной тряпочкой протирают каждый раз, когда поели. Ну ладно. Значит, только не ставьте поднос на пол. Это будет расценено как неуважение. Значит, друзья, три вида мучных сладостей. Кексики, печенюшки какие-то. Если вы испечетесь сами, то это вообще замечательно. Можете купить. Дальше. Пять видов фруктов. Бананы, апельсины, груши, китайские груши, ананасы, можно другое, но обязательно, чтобы все было такое свеженькое, красивенькое. Дальше. 6 вегетарианских блюд друзья, вот на картинке написано какие-то здоровые блюда с фруктами это просто декорация такая красивая на самом деле, ну вы же понимаете, что Бог богатство есть это все не будет, встречать его какими-то изобилием эти все фрукты нужно будет отдавать дальше птицам все это выбрасывать, поэтому, поэтому ну, каждый по своему кошельку взял какие-то что-то взял да. то есть бананы апельсины груши китайские груша на можно другие вообще любые фрукты какие у вас там есть А, замечательный да, вегетарианские это могут быть салатики можно отварить фасоль, сделать рагу. Я, когда у меня фантазия заканчивается, очень люблю просто консервированное открывать. Ну что ночью, там фасоль или какая-нибудь кукуруза, горошек, что-нибудь блюдо прекрасное. Пять чашек или любых сосудов зеленого чая. Лучше всего такие специальные есть там пиалы. Ну я тоже не заморачиваюсь с покупкой пиал, у меня их некуда просто уже ставить, эти все, всю посуду. Просто берем, э, там, рюмочки или какие-то чашечки красивые. 5 чашек зеленого чая. Пш, легко. Дальше. 5 чашек или сосудов белого риса. рис отварной, да, отварной, потом птиц будете кормить. 8 земляных орехов. Любых крупных орехов или фиников можно. Вот вот желательно все это собрать по списку Списки, если что все что я вам тут рассказываю это все есть у нас в форме статьи на нашем сайте дальше все по списку ну конечно смотрите на свои возможности не так чтобы это вам прям в тягость было что надо идти все покупать а потом что-то выбрасывать все сделать можно маленькое, красивенькое, симпатичное, Богу, богатство приятно. И вы как бы отметились разнообразием блюд. И никак это по вашему кошельку сильно не ударило. А, любой ритуал надо пропустить через свое сердце и делать то, что отзывается у вас внутри. Конечно же, ему будет приятно ароматизированные свечи, лучше, чтобы их было как-то кратно восьми. Ну, хоть вообще хоть сколько-то, да, если их ароматы будут э, сильно вас раздражать, можете просто поставить, даже не, заж... не зажигать. Вот здесь аксессуары богатства. Это э, все э, всевозможные монетки, денежные купюры, украшения. Можно поставить, если у вас есть чаши богатства, фигурку Хоте, кто спрашивал, э, трехпалую жабу, все, пожалуйста, несите. Дальше, сувенирные деньги их нужно будет символически жечь. можно их купить в магазине имитацию долларов евро рублей а также можно скачать в интернете я лично всегда беру из интернета можете просто в интернете а можете собственно говоря опять же взять наши из нашей папочки их распечатать на э, цветастиком принтере наверное на цветном мне кажется будет хорошо и использовать деньги загробного банка вот также можно их, в общем, найти просто через поисковик. Разные, абсолютно разные варианты. Но вот видите, почему-то все время с лицом одного и того же человека. Вот такой загробный хозяин, видимо, мира. А вот. распечатываете несколько купюр. Это тоже нужно будет э, сжигать. Итак, сам ритуал. В ночь на 22 января до наступления Нового года. Желательно, чтобы в вашей одежде было что-то серебряное, золотое. Вот у меня половина серебряного, половина золотого. Прям, можно сказать, специально покупала. Ну, если у вас нет такого красивого платья, как у меня, это шутка. Вот, то а, можно просто какой-нибудь шарфик, какую-нибудь ленточку. Вот. А, принять ванну это видимо тоже для людей которые не так часто моются как как нормальный человек раз в день вот. а, можно помедитировать можно обратиться к высшим силам а -а -а -а. Готовим стол для, для ритуала. Опять же, протираем мокрый тряпочками. Мне это очень нравится, когда нас учат хоть каким-то моментом хиена. Вытираем да? насухо, застываем скатертью. В идеале, скатерть желательно выбрать красного цвета. Но подойдет любая яркая, нарядная. Выставляем все приготовленные заранее ингредиенты, зажигаем свечи и палочки. Фигурку Бога богатством или его распечатанное изображение устанавливаем спиной на восток, лицо на запад вашей квартиры или комнаты. В любом случае, где вам удобнее всего проводить ритуалы, но не стоит этого делать, конечно же, в сам узлах или прям вот прям у входной двери. Я бога богатство обычно, когда вот к этому ритуалу все все собрала, я его ставлю вместе с этими угощениями, а потом я его в этом же, ну я соблюдаю грубо говоря, чистого стола. То есть мы берем стол и ну по столу просто север-юг-запад-восток. То есть я прям став, буду ставить его на восток, чтобы он спиной на восток смотрел на запад, а потом я его беру со стола и переношу. В, ну, в гостиную он у меня будет стоять, потом весь год. Я его переношу в, к самой дальней стене, но это тоже будет восточная стена. Да? А, так, дальше, что у нас идет? Пригласите Бога богатства в свой дом, в свою жизнь. В произвольной форме можно произнести приглашение вслух, можно мысленно. Поворачивайтесь во все стороны света, произносите приветственные слова, приглашения, проговаривайте свое имя. Запишите свои желания на бланках, на бланках заполнив их по правилам. Очень благоприятно для этого использовать красный маркер или ручку с красными чернилами. Вот там вот эти вот иероглифы, их желательно бы вообще написать, это, конечно, такая трудоемкая история, но. Ну, не знаю, хотите, пишите, не хотите, не пишите, но считайте, что вот они вот эти, вот, которые я вам показывала, такие нужные. Вот. Положите их рядом с Богом богатства, все эти свои пожелания. Тут же разместите символические деньги, настоящие деньги и другие символы богатства. Постарайтесь не торопиться, прочитайте свои желания вслух, визуализируйте их, представьте их что они уже исполнились после наступления нового года после 22 часов ой, 22, 12 24 часов 12 часов ночи открыть на короткое время в доме окна форточки двери чтобы впустить чтобы впустить бога богатство выйти на улицу можно в подъезд оставив дверь открытый Поэтому здесь, конечно, смотрите, я, например, у меня там забор вокруг дома, я могу и подальше от дома отойти. Вы там, конечно, по подъезду, там, может, далеко-то уже с открытой дверью уходить не, не стоит, да. То есть, э -э, оставив дверь открытый и сжечь, нужно будет сувенирную всю эту бумагу со своими желаниями. По классике буквально мы можем три шага отойти, можем восемь, можем больше там 13 23 33 18 28 38 дальше вернулись домой поблагодарили высшие силы за помощь подождать когда романтические свечи около бога богатство догорят и можно идти спать еду через подно, вот эти, для подношений которые да, ее не нужно есть это еда для духов через сутки пусть она сутки стоит просто вы ее уберете ну, если есть птицы, бросаем птицам. Если нет птиц, ну, выбрасываем, да. Иначе если сами съедим, получится, что мы как бы сами все съели. Вот здесь хоть на картиночке видно, да. Здесь благовонии не зажжены, вот просто рядом стоят и какие-то... Смотрите, какие-то талисманы, какие-то... А, это э, с лунным камнем, с, с э, э, э, бусина дзя, помните? Бусина дзы у нас. Это что там, какие-то талисманы. но ну, у них тут такие прям блюда, смотрите, какие. И печенье у них там целые Напекли кексов они напекли. Тут... Килограмм яблок, два бананов Ну, здесь так. Здесь мне кажется, это все-таки... Я не знаю, может, это, конечно, и домашний алтарь у кого-то такой. Ну, это явно какого-то китайца, да? Ну, то с вами. Ну, я как-то с камней, конечно, все делаю. Я так не накрываю столы. Ну, вроде тоже работает. 4 февраля можно встреча? 4 февраля мы уже встречаем сам, сам год, мы уже встречаем э, Тайсую, который отвечает: Ну, э, как я уже сказала, нет, не успевайте в этот день встретить какой-то другой, да, можно 4-го. Вот. Но э, если все-таки можете успеть, ну, хорошо бы сделать. Я буду вот завтра в общем встречать примерно в это время, да, чуть попозже значит в бога богатства как я уже сказал мы тоже переносим более удобное место где он пробудет целый год а, правило его размещения ни в коем случае нельзя будет нарушать то есть также его изображение или его фигурка она должна быть весь год стоять спиной на восток лицом на запад а, естественно это должно быть место там не в туалете не в кладовке не в шкафу купе а желательно ну какой-то такое все-таки почетное, если вы же хотите, чтобы он вам денег дал, то пусть хорошее место занимает, да? а, Значит, деньги, которые вы выкладывали при ритуале, теперь теперь является мощнейшим талисманом для привлечения богатства. То есть вот эти красивые денежки, которые мы с вами распечатаем и сделаем вот с ними целый ритуал, их можно разместить куда хотите. Хотите в сейф? Хотите, где, короче, деньги храните? Хотите в кошелечек Хотите э, там чаша богатства, если у вас есть? Пожалуйста, хоть куда? А те свечи, которые останутся, я вот эти еще и от Богорони, все это вместе собираю, специальную коробочку приготовленную заранее и оставляю ее в каком-нибудь месте не раньше, чем через полгода. Вот как вы писали, что потом весь год вспоминаю Потом эту коробочку где-то находишь через полгода. Э, ну, обычно там в каком-нибудь ящике на кухне оставляешь, через полгода на нее наткнулся. И э, знаете, как интересно. Про Льва вот уже забываешь, ну, вот он тебе там стоит, ты вроде как и стоишь. Не про это думать каждый день. Это такой раз, через какое-то время. Ну, обычно зимой встретил, летом на эту коробочку наткнулся. И такой думаешь, я обычно, знаете, у меня там где спички для пикника. То есть как раз летом они понадобятся, и как раз коробочка обычно такая спичная, у меня туда все, значит. И такой раз, и такой думаешь, о, я же встречалась за мой Бога богатства. И такой думаешь, что он тебе принес? Ну так прям интересно. Если еще ничего не принес, такой, ну как-то тоже так вспоминаешь, что Ну, как бы я, я жду, да? А где, где то, что я заказывала? Вот. То есть ну, считается, что все эти свечки якобы они тоже считаются хорошим талисманом для вашей семьи. Ну, я не знаю, мне кажется, это, это, это, это, честно сказать, коробка, она валяется, валяется, пока ты ее не через полгода. Хотите, сохраняйте, как по ритуалу я как-то не знаю мне кажется ну вот вот деньги есть вот их сохраняем зачем еще надо Мы можем, у нас есть деньги из банка а, вообще в течение года конечно не забывайте про бога богатство а, знаете, ему затем почести подносить угощения зажигайте свечи просить исполнение материальных желаний когда они исполнятся вдруг да? исполняется вы подходите благодарите его вселенную главное помните что вселенная должна узнать о ваших желаниях и о ваших мечтах для этого нужно все ей обязательно рассказать это встреча богат богатство очень действенны если вы ежегодно планируете встречу бога богатства, но вот все время планируете ну, все время что-то вас останавливает я вам рекомендую попробовать в этом году. Год и прошлый был непростой, а сейчас сказали, что и этот будет еще сложнее. Да? Поэтому, ну, я не знаю, экономисты так говорят. Вот, поэтому, может быть, нам заручиться даже таким мифическим существом, как Бог богатство, а почему бы нет, если нам поможет, мы не против, да? Вот, так что нас с вами ожидает волшебная ночь. Уже, уже, уже скоро. Первые лунные сутки, без того, значит, сутки и это вообще, вообще вся неделя, да, такой сильной энергии. Встреча Бога богатство усилит ее многократно, поэтому воспользуйтесь ее преимуществом создайте, можете создавать карту мечты, делайте чашу богатства, прописывайте желания, благодарите Вселенной, она вас обязательно услышит. Весь день 22 января можно провести себе на пользу, как уже говорилось, загадывать желания, делать какие-нибудь там чаши богатства, мастерить там, карты желаний. Все техники в это будут, в это время считать что будут очень эффективны. Вы можете заниматься этим целый день, когда у вас появится вдохновение и желание. Ну вот час собаки мы 22 числа, конечно же, должны исключить, если уж будете что-то еще делать. Вот деньги за огромного мира сохраняем. Мы м -м, будем сжигать с вами только свои желания. Отходим там на три или на восемь шагов от своего дома. Сжигаем желания, они как бы желания уносятся в небо. Да. да, да, да. Да, про деньги сказала. Про чашу расскажите. о нет-нет-нет, чаша богатства это достаточно большая тема. Мне кажется, что у нас была какая-то хорошая статья. Зайдите, Лен Пирогов, у нас же была статья, ведь, ну, в смысле, она точно была, я просто не знаю, осталась ли она на сайте или не осталась. Я так со временем не всегда вспомнишь, какие годы еще там было у нас. У нас так много статей пишутся, потому что у нас пишут и преподаватели, и методисты. Значит, на наш сайт npugacheva.com вы заходите, раздел статьи, может быть, через поисковик, просто пробежитесь. Там да? Вообще у нас статья, друзья, столько полезнейшего материала, ну, столько материала. Мне кажется, там просто половина астрологии Мадзи простейшим языком все изложено и очень много написано с картинками с подсказками с рассказками так что посмотрите а, да статья очень полная и хорошая да да есть значит да не убрали ее есть статья есть у нас статья зайдите почитайте посмотрите все расписано да наша встреча в прошлом году диана пишет о боже девочки я, я к сожалению не могу вам показать но экран и вот вы можете на диану нажать боже как красиво и там с гитарой кто-то поет у дианы и такой свет интим и деньги то везде лежат и свечи Ой, и чашечки красивые диана господи вы меня просто вдохновили а я что-то так скромно встречаю ну я нет я тоже буду в этом году сделаю как-то очень роскошно тогда. Ну посмотрите, как все красиво. Ой, друзья, вот Диана сбрасывает фотографию. Вот она фотку сбрасывает прямо в чат. Можете нажать на фотографию и вы увидите. А -а -а. Вот. А Ивка <связывая> <связывая> коллаж бога богатства. Ничего себе, Ивка, как-то вы так сделали такой коллаж. Это вы Сами что ли? Пока, говорит, слушала, сделала такой, ничего себе. Это вы так, как это вы его сделали так красиво? Вы распечатали, какие-то монетки положили, рамочку, ну, не, ну я прям не верю, что вы так быстро все успеваете делать. Ой, друзья, ну какие вы вообще талантливые, с ума сойти? Мужа статусного можно? Я думаю, можно. Давайте, о чушь, конечно, он бог богатства, пусть за все отвечает теперь богатство. Статьи, правда, очень хорошие и содержат много интересной и нужной информации. Спасибо. Марина, и вам спасибо, конечно, очень приятно. И поняла, в статье про чашу богатства надо брать монеты желтого и белого цвета или можно только одного цвета? Я вам сейчас ответить не могу на этот вопрос. Я думаю, что перечитайте, как там написано, я что-то уже тысячу лет не делаю, сейчас что-нибудь скажу, пальцем в небо не знаю. Скажите, пожалуйста, могу я 21-22 встретить у мамы, а 23 у себя можете? И у себя дома могу встретить могу все оставить 21-го? Можете у себя дома оставить все 21, поехать к маме с ней все это встретить, все это написать, потом у себя все это расставить. Да. А, вазу богатства ставим лицом на запад, а, как и бога богатства или нет. А как вы ее? Я не знаю, каким там лицом не лицом. Ба вазу богатства мы просто ставим вот в это все украшение стола. Вот нет, просто оно в украшении стола идет и все вместе там с хотечком. Почему собакам и драконами нельзя? Я же объясняла. Я же объясняла, там просто день 22 будет драконий. Вот. Это так написано в классике. До встречайте вы Бога Радину, я не знаю, как он может обидеться. Что что вы должны сделать, чтобы. Мне кажется, это какая-то заморочка, уже, знаете, рудимент какой-то, который уже все уже. Ненужный уже, мне кажется. Потому что я вам хочу сказать, что у нас проходили, встречали, ничего страшного. Или встретите на следующий день, хорошо? А можно Бога богатства прошедшего года? А цветы можно ставить? Я думаю, можно. Очень легко дали, или спасибо. А можно Бога богатства прошедшего года положить под соль фото? Тогда об этом. Ну, давайте попробуйте, Ангелина, попробуйте. Я тоже так красиво встречаю. Только не догадалась сфотографировать. Настоящий праздник получается. Благодаря вам, спасибо. Друзья, давайте вы нам пришлете эти фотки. Давайте вы нам пришлете... Так, я сейчас вот сделаю скриншот у Дианы. Дианы, с вашего разрешения. Надо в соцсети нам выставить, как у нас встречают. Вы можете, если вы пользуетесь той самой соцсетью, которая, например, на и называется, если вы нас будете в хэштег ставить, да, выставлять выставлять сторис и ставить нас в хэштег, то мы будем их перекидывать в наш сторис, вот. А так вообще нам, пожалуйста, присылайте на почту. Вам же не жалко сделать фотографию вашей красивой? И мы будем тоже ставить. Мне кажется, надо обязательно поставить, чтобы было побольше у людей хорошего настроения. Так, коллаж, коллаж. Э, Ивка, сейчас я ваш коллаж быстренько сделаю. Тоже такой красивенький. Тоже надо заскриншотить. Красоту такое. Да. скажите сколько кроликам нельзя было? А, да. а, Лена все поняла. Сколько нельзя было? А, я не знаю, посмотрите по нашим статьям. Я тоже, конечно же, это не помню. Господи, у меня что-то вообще с памятью. Ковид, наверное, виноват. У меня тоже с памятью не очень. Посмотрите, ну там почему? Да, потому что, скорее всего, не были какие-нибудь петух, кролик, что-то такое было, поэтому нельзя было ничего такого. Если встречали, у меня есть знакомые, кто встречал, и все было хорошо, и деньги им пришли, и все было замечательно, так что не бойтесь, если вы встречали, или вы сейчас хотите встретить, ну, из мо... вот у моих знакомых ничего страшного не было из того, что там встречали. Вы как челленджи устроили да-да-да. А, на благо всему миру, да, Диана. Ой, какое правильное пожелание. Через полгода надо перенести фигурку в какой день, если переезжаешь в другое жилье. Куда? Ничего не надо переносить, все оставляете как есть, и все, я на весь год оставляю. А, сжигать деньги, распечатывать и желание вместе а, со старым буком богатства. Если вы старое будете, вместе с желанием его будете сжигать. Вот. И все. Сжигать деньги. Нет, распечатанные деньги у нас в ритуале с вами участвуют. Потом они могут остаться просто как э, такой э, талисман для нас. Как увидеть коллаж? А вы там повыше посмотрите, Ивка. И там... Она такую маленькую, там такая, как фотография, ты на нее нажимаешь, она такая прям большая на весь экран вам становится. Я просто не понимаю, как она такую калаш успела сделать, и я тут, может, она мне написала, но я не успела посмотреть. Листики с обязательно? Ну, как бы по ритуалу обязательно. Вы как хотите, живу в Санкт-Петербурге, дожди, высокая влажность. Будет трудно как-то пробовать. Дома не могу. А, оно а, съемное. Соседи не поймут. Не-не-не, ну надо выйти, в подъезде можно сделать. А, я понимаю, что в подъезде там, сигнализация может быть пожарная, тоже не самый хороший момент. Но, ну, так, друзья, этот ритуал, он, я так понимаю, можно взять за основу, ну что-то поменять там можно. Вот, здесь же самый главный ваш настрой, что вы хотите, как вы этого Бога богатства встречаете. А, а самое лучшее. бланк пожеланий за гробные деньги. скачивать статьи, да, да, да, можно статьи прям. Вот. Бога богатство, ламинированное. Можно не сжигать. Можно тогда просто под соль убираем, да. Пусть она в соли полежит, у вас там какое-то время, несколько часов, и с вытаскиваем, все нормально. Интересно и позитивно, да. Спасибо. Такую веселую картинку подготовили заранее. Из раму вынула. А, вот Ивка пишет. Такую веселую картинку подготовила заранее. Из рамы вынула прошлогоднюю картинку и быстренько наклеилась монетками. Получилось весело и красиво. Ну вот, надо же как быстро, да. А можно собачке дать э, значок петуха, чтобы задобрить драконы и встретить Бога богатство? Ой, Марина, вот это вы креатив. Давайте, конечно, собачки. Пусть собачка пока с петухом. Подождите. А можно собачки дать, значок, петуха? Что с дракона? Дух. Ну, хорошо. А зачем петуха будем давать? Чуть-чуть не могу сообразить. Ну, можете, да. 108 апельсинов это не мой ритуал, я ничего вам сказать не могу. Хотите, совмещайте, не знаю. Куда деть пепел отжигания? можно Вот помните, я говорила, пепел отжигания типа в коробочку и типа тоже в какой-нибудь скромный уголок, и типа это эм, хотя бы полгода должно у вас храниться. Потом его, потом можно выбросить, да. Петух влюбленная пара для дракона. Это я поняла. А, а, вы собачки дракона, чтобы все, все я поняла. Я что-то не сразу сообразила, думаю, Я думаю, вы как свою собачку хотите слить, слить. Хорошая мысль, точно. Пусть дракон отвлечется, да. Скажите, обязательно фотку пришлите, пожалуйста, Марина, как это у вас получилось. Тали, скажите, Бог богатство имеет только одно имя. Бог один. И думала, что каждый год приходят боги разные. Там другие божества приходят разные. Другие божества. Там же много у них божество. Как я только что говорила: они любят вообще божества и духи всякие. Да, это генеральские те, управители года, там каждый год разные приходят, да, действительно, да. Там те, которые по, по столпу года, вот они каждый стол года они имеют своего управителя. Вот те разные. А этот один и тот же. А, это для сына. А, я думала, вы прям на собачку хотите петуха паять. Давайте попробуйте сделать. Попробуйте. Я думаю, что пройдет, да. Все, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Жду ваши фотки и свои тоже выложу. Надеюсь, у меня тоже все получится. Вот приобрела трех богов. Богатство, счастье, здоровья Вопрос, Наталья. И всех вместе после встречи установить. Ой, боже, вот эта красота. Вот эта красота. Напишите нам, знаете, что диана Напишите нам, пожалуйста, на почту. Ладненько. Мы переправим Тани Симирновой. Она у нас фаншулист. И она вам э, с ними поточнее расскажет слушайте ну так красиво я тоже такой таки хочу а где-то вот такие взяли прям очень красиво да. кто хочет посмотрите вот диана последнюю фотку сбросила Все, друзья, все, все, увидимся с вами в суте. Соц... А, самое главное не сказал. Вот меня сейчас Лена отругает. Друзья, мне же нужно было сказать и пригласить вас, а я, конечно же, не пригласила, что 25 и 26 числа у нас будет по фэншую открытые вебинары. У меня этот Янисмир новый. Приходите, пожалуйста. Приходите, ну, и мы с вами, кстати, про фэншуй еще поговорим. Да, да, да. У нас же запускается курс по фэншуй, который стартует в начале февраля. И вот у нас будет как раз открытый вебинар, где мы будем рассказывать и дадим обязательно что-то полезное. Все, друзья, я вас жду, уже половина людей ушла, не важно. Я вас жду на вебинаре по фэншуй в среду и в четверг. Да, до свидания.